В общем, всем привет! С вами Андрей, вы на канале Александр. Сегодня мы рассмотрим вопрос такой, который обычно все задаются. Именно как вернуть, получается, в Steam игру. Конечно, у многих сейчас это уже не секрет, блин, многие спокойно вообще знают про это. Но все равно есть новенькие люди, есть люди, которые тоже как до школьного возраста, тут ничего страшного, они вообще не в курсе. То есть, просто расскажу для тех, кто не в курсе. Для тех, кто в курсе, можете даже не увлечать. Вообще пофиг. В общем, заходим в Steam. Просто в Steam. Можно даже не через браузер а заходить, как многие почему-то делают. Я не знаю зачем. Заходим в Steam. Вот у вас Steam. Можно вообще, без разницы, какая вкладка. Сверху видим, получается, что у нас там. Steam, вид, друзья и игры, и справка. Нам нужно зайти вот именно сверху. Видите, вот здесь, сверху, справка. И служба поддержки Steam, именно слева в углу, сверху самым справка, службы поддержки Steam, включаем. Тут вообще обычно, если вы в эту игру играли, в недавней активности у вас будет она, получается, писаться. Ну, мне пока не, нечего вернуть, ну, к примеру, вот, Eight, я как-то покупал ее, но это очень давно, ну, как месяц назад примерно было. Uh, ну, короче нажимаем эту игру либо в поиске ищем и также нажимаем как она у вас называется если там нету недавней активности товар не продал ожиданий нажимаем uh, хочу запросить возврат средств uh, так что тут вот вообще uh, обычно мы не возвращаем деньги если покупка была совершена более 14 дней назад то есть у вас есть две недели uh, чтобы вернуть этот продукт но и вам нужно отыграть э, в этой игре меньше, чем 2 часа. У меня времени в игре 46 часов, но, так как у меня уже время прошло очень давно, я 11 августа еще вот тут написано купил ее, то есть они мне не вернут, туда же написано. Обычно мы не возвращаем деньги, если покупка была совершена более 14 лет назад. Короче, они в общем не, не возвратят мне, даже если время в игре 46 минут, а не 2 часа, не более 2 часов. Ну, в общем, если вы хотите, если у вас все нормально, все соответствует, меньше двух недель и меньше двух часов, просто вот выбирайте причину, на самом деле не важно, главное, чтобы у вас было меньше двух часов и покупка была менее, менее чем 14 дней назад была. В общем, тут вообще, ну, хотите, выберите свою, то, что вам не понравилось, к примеру, неинтересно вообще, на самом деле, я так тоже возвращал, это нормально, это вполне нормально. Примечание не особо важно писать, им главное, чтобы были соблюдены условия, вот эти, которые сверху, и отправить запрос. То есть, ну, мне это не надо, во-первых, потому что они мне не вернут ее. По-моему, просто нажимаете «Отправить запрос», и вот, потом ждете обращение какое-то там, ну, это вообще не важно, вот, в общем, так, все, нажимайте, нажимаете, все готово, И все. Если хотите отменить, конечно, вот там даже кнопочка есть «Отменить вас э, запрос на возврат средств». Ну, вообще, как нифиг петь. В э -э, деньги придут, я не знаю, вот вы обращение написали, сверху у вас будет писаться сумма, потом э, в скобочках, которая, типа, удержана пока. И буквально потом, когда эта сумма будет написана у вас, э, ну, через день, может, полтора дня, у вас, короче, они уже вернутся, ну, именно на кошелек, естественно, Steam. А, на счет, где она была куплена, в смысле, я насчет не знаю, вернутся ли деньги на карточку. А, можете вернуться, я вот не помню на счет этого, честно. Но можете попробовать, может и на карточку вам придут. Хотя, что-то сомневаюсь, скорее всего, придут на Steam. Просто в Steam будет написано «удержано», и потом они просто в Steam придут. Ну, а потом со Steam, а я не знаю, конечно, как выводить, честно говоря. В общем, я рассказал, как вернуть деньги за потраченную, получается, игру. Uh, всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч и пока.